Летом 2022 года Анатолий Белый доиграл последний спектакль в МХТ и вместе с семьей улетел в Израиль. Говорили, за границей у актера возникли проблемы с работой, но это неправда. Артист успешно сотрудничает с местными театрами. Анатолию было непросто принять решение об эмиграции, но он ни о чем не жалеет. С коллегами по МХТ артист не общается. Что касается Константина Хабенского, то и с ним разорваны все связи. Правда, стоит отметить, что о худруке Анатолий до сих пор отзывается с уважением и благодарностью. Мне очень жаль Костю. Мне в принципе жаль порядочных людей, которые остались в России, потому что у них нет выхода. У Кости в том числе, заявил звезда кино. По словам актера, с директором театра никогда не было сложностей. Константин Юрьевич, всегда шел навстречу и даже защищал. Наши разговоры строились честно, открыто. Знаю, по мою душу приходили люди в погонах и спрашивали, достоин ли я играть, вспомнил Анатолий. Костя отстаивал меня как мог. У нас не было острых моментов, но об увольнении сказал я сам. Костя решил остаться в театре, и неизбежно он будет делать то, что ему скажут. Это его выбор. Между делом 50-летний белый поддержал Дмитрия Назарова, которого Хабенский оставил без ролей в МХТ. По словам Анатолия, старший коллега вынужден был подписать заявление об уходе, иначе бы 29 сотрудников учреждения отправили служить. «Это все похоже на правду. Есть маленькая прослойка людей, которые для меня герои. У меня в планах жить в Израиле и не только. работать в Израиле и не только. За последнее время, произошло столько всего интересного, новые встречи, роли. Я живу в открытом мире, заключил артист.